часа. Приступаем. <как> уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, из 25 депутатов Совета депутатов города Прабинского на заседании 13-й сессии у нас присутствует 21 депутат. 4 депутата отсутствуют. Согласно пункту 24.9 регламента работы, сессии является промышленной. Какие будут предложения? Открыть. Кто за то, чтобы открыть сессию, прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержался? Принято единогласно. У нас сегодня на сессии присутствуют руководители муниципальных предприятий и учреждений, заместители главы администрации города Барабинска, начальники отделов администрации города Барабинска, прокуратура, средства массовой информации. Уважаемые коллеги, ну как всегда приятно, у нас в период между сессиями депутаты отметили нерождение. Давайте их поздравим Советы Совета депутатов. Это у нас первым была Блинова Марина Владимировна. отметила дне рождения этого И буквально на выходных у нас оделась Сергей в зломаную Какие будут предложения по кандидатурам Секретарем наталья да. то то, всей наталья всей наталья всей наталья всей наталья всей наталья всей наталья прошу голосовать всей за, против. наталья всей наталья всей наталья И наталья всей наталья всей наталья всей наталья всей наталья всей Нет, Нет все буду. Еще раз. Извиняюсь. Верношение, да? Прошу голосовать, кто за, против, подержался, принимается. Уважаемые коллеги, на рассмотрение выносится проект повестки дня 13-й сессии. Проект повестки у вас у всех на ушах есть. Также проект повестки был опубликован в газете «Барабинский вестник», приложение «Муниципальный вестник». Барабинские ведомости, приложение «Муниципальный вестник» номер 11, 6 марта 23-го года. Кто за то, что принять повестку дня за основу, прошу голосовать, кто за против, воздержался. Изменения дополнений будут, какие повестку дня. Нет. Кто за то, что принять повестку дня в целом, прошу голосовать. Кто за против? Воздержался. Принимается. И, уважаемые коллеги, я прошу вас по второму вопросу по отчету главы принять регламент данного вопроса. Ну, докладчику. Там отведем, сколько нужно подведет и два вопроса. А сколько нужно? Сколько нужно? Сколько, он ну, быть? сколько нужно? Ну, здесь 15 а? минут. Мы а? Мы на комиссии ну, да, заслушали ну, час сказать. более подробно. Сейчас предлагаю сделать краткий обзор. Краткий обзор минут на 10-15. И потом вопросы. Потому что большинство депутатов было на комиссии. Нет возражений? Так, ну, за регламент да, докладчику 10-15 минут и каждому депутату по два вопроса. Кто за данный регламент, прошу голосовать, кто за, против. один против принимается. Переходим к рассмотрению повестки дня. Первый вопрос по повестки дня у нас о внесении изменений Устав города Барапинска, Барапинска района Сибирской области. Уважаемый... Докладывающее правительство Алены Александровна, начальник отдела по личным вопросам. Уважаемые коллеги, данный вопрос был рассмотрен на публичных слушаниях, на общей комиссии, на профильном комитете. Ну, он сейчас в двух словах скажет, да, наверное. Так, <связать> значит, в связи с тем, что <связать> в законе Сибирской области были внесены изменения касающиеся мобилизации, значит, депутат, <связать> касающейся мобилизации, значит, устава города Боравенска необходимо внести изменения. Значит, изменения вносятся в статью 30.1 «Гарантия осуществления полномочий депутата, председателя Совета депутатов, главы поселения». Значит, данная статья дополняется частью 3, пунктом 5, следующего содержания. Значит, пункт 5. Сохранение замещаемой должности в органе местного самоуправления на период прохождения военной службы в случае призыва на военную службу по мобилизации или заключению в соответствии с пунктом 7 статьи 38 федерального закона 28 марта 1998 года номер 53 о воинской обязанности военной службы контракта прохождения военной службы. Также э, данная статья дополняется частью 4.1. Депутату, члену выбранного органа, выбранному должностному лицу, осуществляем свои полномочия на постоянной основе, признанным на военную службу по мобилизации или заключившим в соответствии с пунктом 7 ну, вышеназванного за закона, э, оплата труда не начисляется и не выплачивается. Значит, данные э, изменения были рассмотрены на, на публичных слушаниях, каких-либо изменений дополнений не поступило. Поэтому необходимо принять данный проект о внесении изменений в устав города Барабинска. Пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо. Желающие выступить будут? Нет. Хочу напомнить о том, что изменить... ...заставленное голосование в целом нет возражений. Кто за то, чтобы принять данное изменение в устав города Барабинска, прошел голосовать, то за счет на комиссии? Единогласно, да? Да. Держался решение, принимается. Спасибо. И второй вопрос в повестке дня у вас. Отчет. Отчет Нового года. Результаты подъемности и деятельности отчетации, как я сказал, 2022 год. Кратко, да, Еще раз, Добрый день, да. Я... Значит, добрый день, уважаемые депутаты. Представляю вашему вниманию отчет ежегодный по исполнению полномочия администрации города Барабинска решение вопросов местного значения. Итак, значит, бюджет. Что касается бюджета города Барабинска за 22 год, по доходам бюджет составил 435,1 миллиона рублей, что ниже показателя предыдущего года на 2,4%. Это было связано с уменьшением межбюджетных трансфертов. Значит, по сравнению с 2021 годом межбюджетные трансферты уменьшились на 30%. 30,3 миллиона рублей или на 9,5% поступление в бюджет города собственных средств составило 146 миллионов рублей выше поступления 2021 года на 15,3% увеличение поступлений собственных доходов значит, увеличилось по ряду причин то есть это повышение НДФЛ на 18% в связи с увеличением размеров дополнительного норматива в 2021 году он составлял 6,02%, в 2022 году 7,33%. По отчислению от акцизов на 20% в связи с увеличением цены на нефти и продукты, и по налогу на имущество на 13% в связи с проведением работы по информатированию налогоплательщиков. Значит, однако доходы по земельному налогу снизились на 6,5% в сравнении с 2021 годом в связи с перерасчетом кадастровой стоимости земельных участков. Также увеличились доходы аренды имущества продажи земельных участков и платных услуг. Доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями увеличились на 54%. Значит, благодаря совместной работе, всех видов органов власти это и администрации города и администрации Барабинского района и правительства Новосибирской области наш бюджет пополнился межбюджетными трансфертами на сумму 288,4 миллиона рублей Значит, все эти трансферты были направлены на решение вопросов местного значения это такие как переселение граждан из аварийного жилого фонда благоустройство города, развитие культуры, поступали по программе Чистая вода, формирование современной городской среды, ремонт содержания дорог, видация несанкционированных свал, попытка к отопительному периоду. Значит, при поддержке депутатов законодательного собрания Новосибирской области, в частности. Дмитрием Владимировичем Франчуком были выделены денежные средства в сумме 1,5 миллиона рублей на укрепление материально-технической базы казенных учреждений, на приобретение игрового оборудования детских площадок, значит, на ремонт э, дороги по переулку 8 марта, на приобретение измельчителя веток для МВУ городская служба благоустройства. Администрация города была обеспечена софинансированием этих всех программ. На сумму 6,3 миллиона рублей. Расходная часть бюджета за 2022 год была исполнена в сумме 431,8 миллиона рублей, что составило 96% от плановых назначений. И по сравнению с предыдущим 2021 годом уменьшилось на 3%. Значит, основными причинами неисполнения расходной части бюджета явилось невыполнение условий контрактов подрядчиками в том числе по выполнению работ по реконструкции дороги улицы Ларионова и по проведению, после проведения проверки достоверности определения сметной стоимости работ по ликвидации несанкционированной свалки. По устройству пешеходных переходов была уменьшена цена контрактов на основании фактически выполненных работ. В целом это и повлияло на, в дальнейшем на возврат денег в областной бюджет. За этот период, за период 2022 года, фонд заработной платы увеличился по всем муниципальным учреждениям. Согласно постановлению правительства у нас производился поэтапное увеличение заработной платы. С 1 июня 2022 года был увеличен минимальный размер оплаты труда до 19 980 рублей 75 копеек. И с июля по октябрь в два этапа было увеличено на 14% должностные оклады работников казенных бюджетных учреждений и муниципальных служащих. Таким образом, заработная плата и начисления на заработную плату финансировались в полном объеме, своевременно задержек не было, и средняя зарплата бюджетников выросла и составила 30 тысяч 89 рублей. Что касается у нас демографии, по предавательной оценке численность населения города Бородинска на 1 января 2023 года составила 28 262 человека, Она 121 человек меньше по отношению к прошлому году. Демографическая ситуация за этот период характеризуется естественной убылью населения, связанной с превышением смертности надрождаемости. В 2022 году родилось 208 младенцев. Умерло 448 человек, поэтому естественная убыль в городе составила 240 человек. Миграционная составляющая составила плюс 119 человек. Прибыло в Барабинск 438, выбыло 319. Численность занятых в экономике города у нас составляет 11 тысяч 12 человек. И среднемесячная зарплата на одного занятого в экономике увеличилась на 21% по отношению к 2021 году и составила 28 751 рубль. Малый бизнес предпринимательства. Значит, предпринимательскую деятельность в городе осуществляют у нас 119 малых предприятий, 464 индивидуальных предпринимателя, 925 человек самозанятых. Промышленность в городе представлена 15 средними и малыми предприятиями. Значит, ведущими среди них являются ООО «Орион», «Бараба-Син», «Барабинский лесхоз», «Живое пиво», «Торговый дом Любинский», Любинске», пивоварня», «Сибирский рельеф», которые практически производят все необходимые для населения товары. Это и продовольственного, и непродовольственной категории. В 2022 году были также открыты три новых у нас предприятия, три мини-пекарни магазина, индивидуальных предпринимателей Тимофеевой, Рыжовой и Малоночка, а также цех по переработке консервированного мяса РИП Жуковым. Инвестиционные вложения предприятия Орион значит, для производства сыров с двумя производственными линиями составили порядка 60 миллионов 900 тысяч рублей. Потребительский рынок значит, испытывал, конечно, на себе все влияния экономической, экономической составляющей, которая проходила в 2022 году. Но, несмотря на это все, устоял. Не было у нас замечено никаких отрицательных потрясений поэтому Объем розничной торговли вырос на 10% и составил 2,7 миллиарда рублей, а оборот общественного питания увеличился на 13% и составил 107 миллионов рублей. Значит, в городе также проводились ярмарки универсальные, так было проведено три ярмарки, товарооборот которых составил более 2,5 миллионов рублей. Все мероприятия по содействию развития малого и среднего предпринимательства в городе осуществляются на основе разработанной программы «Муниципальное развитие субъектов малого и среднего предпринимательства». Значит, на реализацию данной программы у нас из бюджета города Баранинска было заложено 400 тысяч рублей, и из областного бюджета направлено было 127 тысяч 400 рублей. Трем Предпринимателям городским, это О. Кальченко, И.П. Пирогова и И.П. Жулькова были представлены субсидии по этой программе на приобретение основных средств для гостиничного комплекса, аптеки и цеха по переработке консервированного мяса на сумму 520 310 рублей. Значит, в городе стабильно с 2008 года работает Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в городе, который решает все насущные проблемы предпринимательства и администрации города городе. Продолжает <coughs> свою работу информационно-консультационный пункт по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Значит, за год было обращение зарегистрировано 50 человек. По... Реализация федерального закона о защите прав потребителей осуществляли также прием граждан по вопросам защиты их прав. Обратилось 22 человека за разъяснениями. И эти консультирования граждан позволили урегулировать спорные правоотношения, возникающие между потребителями, продавцами и исполнителями. значит В городе осуществляют транспортные перевозки. То, что касается транспорта, осуществляют перевозки у нас значит, два коммерческих предприятий и капитанова и Значит, обслуживает 4 маршрута в городе 9 единиц задействовано на обслуживание этих маршрутов кроме того таксомоторные перевозки осуществляет 5 транспортных агентств то что касается значит муниципального сектора экономики. Объем инвестиционных выливаний в экономику города Барадинска в 2022 году составил полностью 221 миллион рублей, в том числе за счет бюджетных средств 1,2 миллиона. Основными проблемами, препятствующими более успешному социально-экономическому развитию города, явилось ослабленное финансовое состояние промышленных предприятий. Произошел рост издержек производства, связанных с повышением цен на энергоносители, сырье, что и снизило рентабельность производства. В 2022 году почти в два раза была сокращена прибыль промышленных предприятий. Значит, город Бараминск участвует в реализации 19 муниципальных программ. Основные из них это благоустройство территории города Барабинская, обеспечение безопасности дорожного движения на территории города, формирование современной городской среды и государственная программа Новосибирской области, управление финансов Новосибирской области. В сфере ЖКХ подготовка к отопительному сезону осуществлялась согласно утвержденного плана подготовки. Это было связано со всеми объектами обеспечения жизнедеятельностями, котельными, тепловыми сетями, водоснабжения, канализацией. Проведенные установленный срок мероприятия позволили обеспечить подготовку системы ЖКХ к отопительному зимнему периоду и, как итог, получения паспорта готовности города Баранинска отопительного сезона 2022-2023 года. Всего на подготовку значит, и реконструкцию сетей котельных было затрачено порядка 10 миллионов рублей. Это, значит, Здесь входят и субсидия, и собственные средства предприятия. В 2023 году планируется дальнейшая реализация этих мероприятий, связанных с модернизацией объектов. Коммунальная инфраструктура – это котельная «Антарис», котельная «Ноки», котельная «Центральная», котельная «Широэм». В рамках данной программы планируется получение инвестиций в размере 9,4 миллиона рублей. По программе обеспечения города питьевой водой, значит, в 2022 году подрядной организацией ООО «Родник» завершена работа по строительству глубоководной и водозаборной скважины с модульной установкой водоподготовки по улице Ермака стоимостью 27 миллионов рублей. В целях обеспечения также потребительной питьевой воды, водой была разработана проектная документация и направлены заявки Министерства Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области значит, на участие в программе Чистая вода строительство групповых водозаборов с модульными станциями водоподготовки юго-восточной и северо-восточной частях города. Стоимость этих проектов этого проекта составляет 1 миллиард шестьсот восемьдесят восемь и рублей. И реконструкция очистных канализационных сооружений Кнс один, Кнс 1 А с медной стоимостью 499,1 девяносто миллиона рублей. Для обеспечения сохранности автомобильных дорог их ремонта были выполнены работы по ямочному ремонту, ремонту пучинистых участков автомобильных дорог общего пользования на территории города, также нанесение дорожной разметки на сумму 4,9 миллиона рублей. Осущестлены работы по содержанию автомобильной дороги улицы Максима Горького на сумму 5,4 миллиона рублей. Проведены работы по восстановлению изношенных верхних слоев асфальта. Автодороги по улице Островского на 2,3 миллиона рублей. Выполнено обустройство пешеходных переходов на сумму 11 миллионов рублей. В 2023 году выделенные денежные средства в размере 26,1 миллиона рублей пойдут на аналогичные виды работ. Нам предстоит еще реконструировать и привести в порядок порядка 20 пешеходных переходов. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности по программе формирования современной городской среды были выполнены работы в 2022 году по благоустройству территории парка культуры и отдыха города Барабинска на сумму 9,1 миллиона рублей. В рамках муниципальной программы 2023 года запланированы работы по благоустройству этой же территории в парке на сумму 10,5 миллионов рублей. Благоустройство дворовой территории. МКД по улице Максима Горького 18, миллиона млн. и выпускает 57, миллиона рублей. Через фонд модернизации и развития ЖКХ в 2022 году были выполнены этап ремонта многоквартирных домов на сумму 12 миллионов рублей. Кроме того, проводится работа по устройству уличного освещения. В 2022 году получены технические условия по технологическому присоединению к электросетям по улице Аэрологической и Переолок-Римовской. Осуществлен монтаж электрических сетей по этим улицам. Выполнены работы по капитальному ремонту уличного освещения на привокзальной площади имени Медведева. В разных микрорайонах города проводился комплексный капитальный ремонт уличного освещения. И нужно отметить, что все данные работы осуществлялось исключительно за счет бюджета города Баранинска. В течение всего периода 2022 года ежедневно проводятся работы по благоустройству города. Так вывезено 9,2 тысячи кубометров снега, проведено гладирование грунтовых дорог порядка 40 километров, отсыпка дорог, нарезка канав, обочин, содержание автобусных остановок, ликвидировано 7 несанкционированных свалок. Для МБУ городская служба благоустройства города Бараминска была приобретена специализированная техника, как я уже говорил, измельчитель веток на сумму 714 тысяч рублей. А в январе 2023 -го года за 2,6 миллионов рублей приобретен трактор «Беларусь». В марте 2023 -го года пришел уже, поступил в организацию еще один трактор, на сумму, приобретен на сумму 2,4 миллиона рублей. Также эта техника вся была приобретена за счет бюджета города Барагинска. В рамках развития муниципальных территорий, основанных на местных инициативах, были выполнены работы по обустройству контейнерных площадок для сбора ТКО на территории города на сумму 1 миллион 960 тысяч рублей. В у нас остается вопрос по расселению аварийного фонда. По программе переселения из аварийного жилого фонда признанного. Таковым после 1 января 2012 года в 2022 году было расселено жилое помещение, находящееся в муниципальной собственности по адресу Ленина 147, площадью 40 и 46 десятых квадратных метров. Была приобретена квартира по адресу Новопокровской 35А стоимостью 2,8 миллиона рублей. На 2023 год между Министерством ЖКХ и Энергетики Новосибирской области, значит, подписано соглашение на сумму 32 миллиона рублей. Планируется мероприятие по расселению двух многоквартирных домов по улице Стрельникова 10, 11 человек, это общей площадью 163,2 квадратных метра жилья, и, значит, расселение многоквартирного дома признанного непригодным для проживания до 1 января 2017 года по улице 100 Советской 118. 12 человек, общая площадь 259,45 квадратных метров жилья. И на этом значит, нам позволят городу Барабинску закончить программу, о чем говорил губернатор Новосибирской области в своих выступлениях и Президент Российской Федерации, чтобы закончить расселение в 2023 году, его фонда признанным таковым до 1 января 2017 года. То есть в городе Барабинске больше таких домов у нас нет. И со следующего года, с 2024 -го, мы уже приступаем к реализации другой программы, которая будет, соответственно, при выработана в этом году. Для обеспечения значит, безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности граждан были выполнены также ремонтные работы газопровода по улице Революционная на сумму 246 тысяч рублей, также за счет бюджета города Барабинска. В рамках федерального проекта «Чистая страна» город получил субсидию федеральную субсидию в сумме 250 миллионов рублей, это на ликвидацию несанкционированной свалки в городе Барабинске, расположенной в северной части города. Значит, аукцион по определению подрядчика и заключению муниципального контракта был проведен в ноябре 22 года. Подрядчик у нас ООО «Кузбасс Инвестстрой». Срок исполнения декабрь 24 года. Подрядчик в настоящее время приступил уже к непосредственным к работам, к практическим работам. То, что касается административной комиссии работы. за 22-й, коротко, наведено было 15 заседаний, на которых было рассмотрено 112 протоколов об административных правонарушений, предусмотренных законом Новосибирской области об административных правонарушениях. Из них 66 составлены специалистами администрации города Барабинска, 46 – должностными лицами полиции. По результатам. Были вынесены постановления, в том числе 7 о прекращении производства по делу, 13 о назначении административного наказания в виде предупреждения, 92 административного наказания в виде штрафа, на общую сумму 256 тысяч рублей. Из них было взыскано 77,5 тысяч рублей. Остальные материалы направлены судебным приставом на исполнение. Основными видами правонарушений были зафиксированы нарушения тишины покоя, на установленных местах, отсутствие номерных знаков на доме, нарушение требований правил благоустройства. В области муниципального имущества и земельных отношений. Значит, тоже, вот, и тогда. по результатам аукционов 2020 года было заключено 12 договоров купли-продажи земельных участков, площадью 8 тысяч квадратных метров без проведения торгов с собственниками зданий, строений сооружений, расположенных на этих земельных участках. Значит, согласно федерального закона 79 ФЗ, это о гаражной амнистии, было предоставлено 75 земельных участков, собственность бесплатно наши граждане воспользовались, 6 земельных участков площадью 3700 71 квадратный метр представлена в собственность граждан бесплатно, из них три участка было представлено многодетным семьям, один участок, э, человек, имеющий звание ветеран труда, два участка ветерана боевых действий. Итого за, значит, за прошедший год всего гражданам и юридическим лицам в разной категории было представлено 160 земельных участков общей площади 245 тысяч квадратных метров. Значит... Сумма продаж от продаж муниципального имущества в 2022 году составила 108 тысяч рублей, сумма доходов от аренды муниципального имущества 7 миллионов 333 тысячи. Сумма доходов от продаж земельных участков государственной собственности, которых не разграничено и которая расположена в границах городских поселений, физлицам составила 1 миллион 96 тысяч рублей, юридическим лицам земельные участки не предоставлялись в собственность, Доходы полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственную собственность на которой не разграничена, с физических и юридических лиц, 1 сорок 244 тысячи рублей. Доходы полученные от арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за землю, находящейся в собственности городских поселений, состава 327 тысяч рублей. И Значит, сумма доходов от арендной платы за муниципальную и государственную собственность земля 1 миллион пятьсот 571 тысяча рублей. С бюджета Барабинского района за аренду земельных участков от физических и юридических лиц в наш бюджет было перечислено 1 миллион 167 тысяч рублей. Значит, все, что касается у нас социальной сферы. Социальная сфера у нас представлена, значит, муниципальными учреждениями, это центральная библиотечная система, музей, центр культуры досуга и учреждение физической культуры и спорта, то есть МРУ, физкультура и спорт. Ну, в 2022 году проводились различные мероприятия по этой линии. Посещаемость всего объектов культуры составила порядка 263,9 тысячи человек. Спортсмены, работники культуры, лидеры молодежного движения приняли участие в порядка 169 мероприятиях областного, регионального, всероссийского и международного уровня. Значит, три, три работника сферы молодежной политики были достойны высоких наград региона. Один сотрудник награжден нагрудным знаком отличных молодежной политики». Два человека, двум, человек, двум сотрудникам было присвоено звание «Почетный работник сферы молодежной политики Новосибирской области». Так. Специалистами молодежной политики были реализованы проекты по профориентации молодежи интеллектуальные турниры, различные соревнования для призывной молодежи, конкурс среди пожарно-спасательных подразделений Новосибирской области, фестиваль экстремальных видов спорта, на патрическая игра «Победа», отборочная игра Кубка работающей молодежи области по волейболу. В рамках добровольческой деятельности волонтеры приняли участие более чем 87 мероприятиях получателями услуг стали свыше 1 800 человек. Значит, на территории города работают представительства различных силовых и борцовских спортивных федераций таких направлениям, то есть школы карате, различные тут трех видов. Кроме того, на предприятиях зарегистрировано, на предприятиях города зарегистрировано порядка 25 коллективов физкультуры. Посещаемость силовых залов спортивного оздоровительного комплекса составила 250 человек в месяц. Пункт проката около 3000 человек. Фестиваль дворовых команд «Здоровый город» объединил детей и подростков в количестве 150 человек на пяти площадках. Также внимание в течение года уделялось укреплению материально-технической базы учреждений и социальной сферы. Так, на объектах системы библиотечного обслуживания были частично заменены батареи отопления. В правительственном музее установлена входная группа, приобретены выставочные планшеты – Объекты физкультуры и спорта были пополнены спортинвентарем. Кроме того, в 2022 году мы завершили работы по сертификации анти и антитеррористической защищенности объектов спорта и включение их во Всероссийский реестр, получения паспорта безопасности. Под комплексом «Локомотив» начата поэтапная плановая работа по установке здания УКОН ПВХ. Значит, в условиях реализации наказов депутатов заксобрания Собрания, культуры, муниципальным учреждениям центра культуры и дослуга были освоены ассигнования 1 миллион рублей на приобретение музыкального оборудования 3,9 миллиона рублей на проведение капремонта западного восточного фасада в здания и частичный ремонт помещений второго этажа за счет опять-таки средств депутатского фонда поддержки территории депутата дмитрия валенвич франчука из областного бюджета в муниципальном учреждении Центра культуры и «Досуга» освоено 107 тысяч рублей на оборудование тира и изготовление сценических костюмов. Планово осуществляется комплектование книжного фонда на сумму 904 тысячи рублей из бюджетов всех уровней. Также учреждения социальной сферы активно работали по привлечению дополнительных источников финансирования участвуя участия в грантовых конкурсах 2022 года, Значит, чем привлекли уже в бюджет 2023 года свыше 1 миллиона рублей на реализацию масштабных молодежных и культурных проектов. Так, одним из... Главных проектов сферы культуры города в этом году будет включение в культуры во всероссийский проект «Пушкинская карта». В настоящее время идет значит, поэтапная системная работа по мониторингу потенциала, то, что могут предложить наши учреждения, изучение опыта на уровне регионов и отработка уже методологии для включения в эту программу. В 2023 году, надеемся, будет осуществлено строительство административного здания на стадионе Локомотив. Сейчас ведутся работы по подготовке уже проектно-смертной документации. По подготовке проектно-смертной документации находится на экспертизе. Значит, думаю, что в начале апреля получим уже заключение, заключение экспертизы положительное. Кроме того, также ведутся работы по разработке ПСД на возведение хоккейной площадки с на тентовым покрытием тоже на стадионе «Локомотив». В рамках реализации социальной политики администрации города Барабинска выстроены деловые партнерские отношения с гражданскими общественными формированиями. Особый оцен в минувшем и текущих годах сделана организацию работы по поддержке мобилизованных в ходе проводимой спецоперации на Украине, их семей, жителей Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожских областей. Проведены сборы гуманитарной помощи, добровольных пожертвований, книжной продукции, предметов быта. В гражданских акциях приняли участие коллективы муниципальных учреждений, предприятий города, общественные формирования, бизнес-сообщества. В настоящее время на уровне муниципального образования системно реализуются мероприятия для семей мобилизованных. Поэтому вот, в условиях сегодняшнего дня мы очень хорошо понимаем важность патриотического воспитания нашей молодежи. И поэтому сейчас... Э все усилия, будут, они не так э, всегда стали с одного угла, но сейчас в красной чертой проходят вот как раз э, мероприятие, направленное по, по этой направленности. То есть проводятся военно-спортивные игры на рубеже, победа, марш -парад, наследники победы, всевозможные мастер-классы от военнослужащих, военно-полевые выходы, марш-броски лыжные переходы, встречи с ветеранами боевых действий. Значит, плановая работы с общественной организацией районного и узлового совета ветеранов войны и труда, общества инвалидов, территориальным и общественным самоправлением. В основе деятельности реализация проекта, основанная на местных инициативах. За представителей старшего поколения барабинцев и с их непосредственным участием пройдло свыше 45 мероприятий, посвященных государственным праздникам, юбилейным датам в жизни людей этого возраста. Традиционно руководством города проводили встречи с активом четырех действующих на территории города территориально-общественных самоуправлений. Одной из форм привлечения финансовых средств для решения вопроса благоустройства стало участие городских ТОСов в социально значимых проектах. Так, в 2022 году имя было ограничено грантов на сумму 123,5 тысяч рублей. В течение отчетного периода общественной приемной главы города Барамин провелась работа с обращениями граждан. Заявителям оказывалась практическая помощь и своевременно принимались действенные меры. Всего было зарегистрировано 355 обращений, из них 309 письменных, 26 по справочным телефону общественной приемной. По 118 обращениям граждан были приняты меры, по 237 даны разъяснения. Целенаправленно велась работа с уличными домовыми комитетами, многоквартирных домов участных домовладений в плане оказания помощи в решении вопросов очистки дорог, придомовых территорий, водоотводных канав, гайдирования улиц и других работ по благоустройству территории. Уважаемые депутаты, вкратце такова была работа администрации и под... подотчетных муниципальных учреждений в 2022 году. Пожалуйста, вопросы, депутат. <свят> вопросы будут? Так, а... не надо спасибо. Нету вопросов? Нет вопросов? Нет. Хочу, ну, по хотели... два ждем, по два, ну, вот, по два, Я по последний, сейчас всегда, ну... А что у вас? давайте, давайте ну, вас слышим. Ну, это Роман Владимирович, ну, ничего, ну как всегда у вас тут это, плохо. все хорошо, не Конечно, никакой конкретики. Вот давайте, сколько там вопросов у меня. Понял. А если остальные гребаники? Ну, только да. Остальные на комитете <соц> задавали. <Боле. соц> да. Давайте. Да, вот, вот вы опять не конкретизированы. В разных микрорайонах проводился комплексный ремонт уличного освещения. Станется 4. Ну, в каких это, микрорайонах? Но во всех. Ну, в каких У меня вот. я не видел, всех. что проводился. У меня были Нет. на совет Улица Карла <свят> улица Луначарского, <свят> Ивана Воронкова, улица Зеленая, Аэрологическая. Вы, И уже... вы планируете? Аэрологическое аэр... не проводилось, вы здесь пишите планируете. Уже а, давно, давно подключили, да. Артем Иванович. Ну давайте я вам зачитаю. Получены технические я условия говорю, присоединения. Ну вы же, я зачем буду ездить по всему Получили городу, технологические у меня есть логические да. признаки. Да. Артем, да. за... задание а вообще Нет, ну вот здесь же написано, получены технические условия. Получены технологические условия. А как ты сам уже провели? Слушайте, вопрос же Присоединению, получен технического, присоединению к электрическим сетям по улице рологической или Москвы осуществлен монтаж электрических сетей. Вы почему всегда читаете? Выполнены работы по уличному освещению да. при вокзале дверях. Да. Да. А. через запятую идет. Второй вопрос. Второй, второй. Не переживайте. Так переживайте. Все вопросы были на комиссии. Да все, все, все. А, вот так седьмая страница, тут он перевернул. Вот, перевернул да, да. В настоящее время на уровне муниципального образования системно реализуется ряд мероприятий для семей мобилизованных. Угу. Ну, вот какой ряд мероприятий, чтобы было понятно людям тоже, чем обратиться к Роману Валентиновичу прийти? Все вопросы жизненного толка, которые, они же разные у всех у людей. Ну кому я то, понимаю. Кому-то дрова привезти, кому-то уголь, кому-то снег почистить, кому-то просто решить какие-то бытовые вопросы, кому-то разъяснить, как получить какие-либо субсидии, потому что непонятно людям было. Вот эти мероприятия проводят. Ну, вот у нас люди сейчас будут смотреть, вы сейчас объясняете, да, они поймут. А да. на ну, ну, слушаниях... Кто там что видит, где что понимает, там Иванов говорит. Это правильно, Артем Иванович, вас разве кто-то просто что-то. Нет, обсуждает? подождите, но ну вы тут постоянно упрекаете. Никто. Потому что нигде ничего не обозначено. Понимаете, у нас сегодня поднялся опять вопрос, телефоны разбивают. Подняли тарифы за ЖКХ. Как за всегда что? Ну, что? Нет, я просто как пример приложу. Ну. Я как пример рассказываю. Никто не знает. Я в прошлый раз говорил, ну соберите старших по домам. Объясните им раз один. Никто ничего не делает. Иван да, я слушаю. Вы, кроме откровения Барагни, читайте другие сайты. То есть есть официальный сайт администрации. В соцсетях есть тоже официальные сайты администрации района, администрации города. Там да. все написано, расписано, популяризировано Роман русским Рентинович. языком. Ваши сайты никто а не читает. Вы же знаете откровение. Знает, знает, знает, да я, я, я поставляю организатора контакта. Мы будем давать вам сайт откровения по лапинском. Я, я вам еще не... раз говорю, звонят старшие по дому. Они периодически звонят. Я говорю, ну уезжайте в ЖКХ, разберитесь, вам там все объяснят. На пальце вам звонят. Есть телефон, который кассового центра. Они же могут туда позвонить. Они в РКЦ звонят, тебе говорят, закрылись, избушку на клюшку, что бы там закрыл, все, мы ничего не знаем, мы только считаем. Давайте деньги собираем. Я вам говорю, что мне люди говорят. Еще у депутатов будут вопросы? Давайте голосовать. Нет вопросов больше. Александр Владимирович, вам сразу голосовать. Нет, представьте, спасибо. Желающие выступить, есть? Атемочка, пожалуйста. Пять да я и пять не займу. Пошел, пошел. Секундомер. Ну как, потом вы меня подали? На стадионе да, надо обвинять. А по такого потеряли секундомера. Вы Но. будете меня обвинять потом. Постоянно обвиняемся. Нет, я Терри. не обвиняю. Я жду от вас, когда вы на этого подадите в суд. Как вот? Да нет, кто вас <смех> На Терещенко вы со Скибой постоянно пишете. Ну, там, и группа депутатов. А Алло, о, о, о правильно, правильно. он самый, ну, оклеветал совет. А вдруг это правда? Вы выступаете. выступаете. Ну. Значит, тут по у существу, нас... По существу я жду, я открыл я открыл ваш отчет. Ну. У нас начинается демография. Смотрим. Значит, опять у нас рождаемый.. Падает и падает, смертность повысилась, живем за счет мигрантов. Такое впечатление, что мы где-то в Париже 20-х годов находимся. Прут и прут и мигранты. Вот я уже 12 лет, у нас 28 262. 28 тысяч вот стоит на одной отметке, и не туда, и не сюда, понимаете? Смертность 448, 208 рождается, но в два раза превышает, плюс отток населения, а стоит 28 262. Такое впечатление, что у нас одни мигранты полностью. Город состоит из мигрантов. Ну. Для чего это делается? Ну, это элементарно. То есть мертвые души. Мертвые души, чтобы бюджет был. Понимаете? Если показать реальные цифры, бюджет будет меньше. Он же от населения зависит. То есть, вот есть, надо реальные цифры же показывать. Зачем обманывать? Ну, все знают, что нет этого. У меня полокрово снесено, а они до сих пор чистятся. Эти люди числится из бараков здесь, что они живые. Они голосовать. Ищут их голосовать. Я говорю, да их нету там. Их нету. Они уже кто в Новосибирске, кто известно где. Пол, полокруга снесли. Теперь дальше идем. Вот смотрите, у нас, значит, вот тут было написано, что профилакторий, у него увеличение услуги предоставилось. Заключение договора на проживание, значит. То есть гостиничные услуги работают. Но... Вот и П. Пирогова, такая же история. Гостиничные услуги у них работают. А у нас нет. Провинцию взяли, закрыли и стоит. Вот стоит здание, пустует. Никто ничего не делает. У нас получается Пирогова да, умнее главы первого зама и второго, который с намерениями. Все куда-то намеревается, и родственники его куда-то намереваются. Ну парень с такими намерениями у нас бюджетными. Ну. И она умнее, у нее все прет, все растет, а здесь ничего нет. Вот у меня складывается впечатление, эту провинцию закрыли, чьи-то интересы лоббируют, чей-то бизнес пробивают. Чтоб свой стоял, а тот шевелился. Ну это понятно, это же элементарно. Но здесь идиот, а здесь не идиот. В профилактории прет, значит, сумели заключить. А там мы не можем, конкурировать не можем. Ну, а профилактории можем, но так же не бывает. Понимаете, коллеги? Теперь дальше идем, значит. Отопительный сезон у нас тут, котельные опять в 23-м году. Про экологию Роман Валентиновича объяснял, объяснял. Так ничего и не делает. Как там детский садик этот, ручеек бедный, они валили туда, все это с котельной ШРМ, вся эта грязь летела, так и летит. И по сей день ничего нету. С экологией. Обещали поставить какие-то фильтры. Каждый год одно обещание, и ничего нигде не двигается. Ну. А тут у нас где-то было переселение. Переселение, злободневная тема. Ну. Переселение. Опять идем тут у нас. Переселение. Значит, в 23-м году переселяют у нас. Программу закрывают до семнадцатого года. Советская 118 это бедная советская, в 21 первом году я шел на выборы, я им говорил, все, вас переселяют, деньги пришли. Роман Валентинович взял, отдал их на другой дом. Теперь в два. м подождите, я же вас не перебивал. Мы приходили к вам, разбирались, но деньги ушли на другой дом. Они были включены, потом перекинули. Теперь они, значит, в 23-м. Но я не знаю, как вам сейчас говорить, что вас в 23-м пересели. Советская, 118 восемнадцать. Вот считайте, опять ничего не строится. 30 секунд осталось. Опять ничего не строится. Эти люди, вот эти вот 12, да? Там не 12 человек, а там 12 семей. 12 семей опять уедут. Настрельников, где переселяют. Строительство-то отсутствует. Он когда шел, его утверждали, он говорил, будем строить, будем все. Тишина. Опять тишина. Локомотив, этот бедный локомотив. Но когда там это здание административное? Ну, я не знаю, как оно еще там держится. Где они там дети, вот эти административные издания. Но... Спасибо. Поэтому, коллеги, вот это все, вот это все в совокупности нельзя признавать. Признавая, признавая как и ставя время оценку удовлетворительно, оценку время удовлетворительно понимаете? Время Вы способствуете тому, что дальше ничего не двигается. Все да, ну. желающие есть выступления? Но у вас как будто лес уложить и все у вас Есть? желание? Нет? Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие. Я полностью не согласен с Артем Ивановичем по той простой причине. Все вы, наверное, учились в школе, да? И значит, только не удовлетворительная оценка, а удовлетворительная. И что можно сказать по этому докладу? Я считаю, все программы, в городе, которые существуют, все выполняются. Абсолютно все. Сейчас, который довод Артем Иванович привел, вообще безосновательно. Безосновательно. И я прошу поставить оценку удовлетворительно. Еще желающие будут выступить? Уважаемые коллеги, у вас есть на руках проект решения об отчете главы города Бородинска, Барабинская района Сибирской области, о результатах его деятельности деятельности администрации города Барабинска в районе Сибирской области за 2022 год. Кто за то, чтобы принять... Что принять данный проект решения в целом, прошу голосовать. Кто за? Признать работу администрации и города удовлетворительной. Кто против? Один против. Воздержавшийся? Нет. 20 за, один против. Решение принимается. Спасибо. Последний вопрос повестки дня у нас. Внесение изменений в решении совета депутатов города Барабинска, Барабинская района Сибирской области 20.09.22 номер 59. о внесении изменений решения совета депутатов города Барабинска, Барабинская района Сибирской области от 05.07.22 номер 46. Утверждение положения о порядке проведения конкурса по отбору по на должность главы города Барабинска, баранинского района Сибирской район Сибирск, области. Докладный барбинский национальный. Этот вопрос также был рассмотрен. На общей комиссии, на профильном комитете. Есть необходимость докладывать? Нет. Нет? Пожалуйста, вопросы коллеги будут? Нет. Желающие выступить? Нет. Доставлено голосование. Буду зачитывать. В целом. Да. Кто запрос принять чтобы данный вопрос в целом, прошу голосовать. Кто за? Кто против. Кто сдержался? В Уважаемые коллеги, все вопросы повестки дня рассмотрены. Сессия объявляется закрытой. Всем спасибо большое.